Вот он. Ловко проверил. Мою веревку она крепкая. За, за корягу нормально цепляется. Давайте... Давай сначала сделаем вот это. Мистер Бин. Мистер Бин. Как этот, Как Мишки посвящается. Миша, смотри, как надо плавненько делать. А, не как ты там вот так дергаешь. Либа. Холода. У меня все это самое пишется. К сожалению, тема с рогатками не сработала. В смысле, с жерлицами ни одной размотки. Ну, видите, погода поменялась ночью резко. А Облака разогналась, звездная ночь. Мишкина переправа. Здесь он закрывал купальный сезон 2022 Спининг спининг сзади. Да когда я вас сзади толкаю, что не заметили, а меня ведь никто не, под, не подтащит. Блядь. То приходится делать самому. В этот раз никто носков здесь не мочил, либо может и не быть. испытывать бульбулятор. Ребята там вроде что-то тащат. Да. Ну что поймал? Такой же к медал? Больше Есть такой же только Здесь такой же, 85 А что значит? Больше. Мне больше давай, больше. Это Поздравляю. Ваш, наверное, превесы накидывать. Держим а нож Ну, вообще Тисняйте, бля. Мне тоже надо быть. сразу все и зацеп и снег к вам пошел вот и отцепилось сразу Такого туда показывал, такого что-то. Нет, у меня больше. такой же, Он такой же ну. Вот. вот. Больше. Вот сидим, сидим около ручейка, ничего нету, ничего. Да. Вы рыбу-то ловить сегодня будете будем, или как? Будете? Ну давай, ничего не говори, рыбу мне ловим. это спасают воблера <смех> вовка забросил воблера и у него обломился поводок он вот запомнил, куда упал воблер, и Андрюха его нашел. Эй, гонщики, блин! Тут небо голубое, тут серое и тут снег. Снега-дождь. Чего хотели? Это же октябрь. И рыб не хочет твориться сегодня. Надо было, наверное, за крюку сегодня идти. Синяя глина, синяя, синяя глина. Сейчас, поднимается? Погода меняется. Рыба не мается. Стоп-стоп, мы подошли и за сугроба. Костин камень. За поворотом налево будет тенького. ждете или я вас жду Гоу, просто видео сейчас придут братья и все исправят все поправят товодки бортоводки покрываются снегом снег метет вова закинул на дерево воблер веревка оборвалась. Сейчас будут пытаться рубить дерево. Ну что делать? находимся у тенького на тенького где-то там воблерок его спасает забросивший его на дерево вовок. вы говорите зачем топор зачем топор Сходи пока от берега-то. Сначала мы завалим дерево, а потом будем его вылавливать из резки, чтобы найти, где он этот фоблер. Сердцевину ты уже переколол практически. Надо его с этой стороны еще подколоть. О, Пошла! Пошла, пошла, пошла! Вовка, там нормально с самого начала начал! О, Во-во-во, пошла, пошла! Давай еще! Конечно, надо еще переколоть! Не-не, он все правильно делает! Андрюха, смотри! А теперь ищем воблера. Дерево срубили, воблер нашли, спасли. Все, тенького. Гудбай. Мы пойдем домой с фонариками. Вот тут была Павловская, сюда было видно наш дом. Сожгли бы плохие люди деревню, сейчас бы мы уже подходили бы к дому. А так нам еще канделябить и канделябить по темноте. Гол просто видео. Все темнота тут полоская.